Эй, народ, всем привет. Ну что, еще одна серия по партизанам 1941. Давай, продолжить. Загрузки тут быстро. Вот. Чё, где мы там остановились? Так. Помнить бы, там, по-моему, на слева, там до хрена немцев. Так, уничтожить охрану конвоя. Ага, это я понял. я мы уже там везде подмешали. Давай, короче, закупируюсь Так, F1. Давайте, все, пацаны. Будем сейчас разбираться с теми нехорошими людьми. Конечно, не факт, что, типа, нужно там их прям нормально так перестрелять. Подожди. Так, а у нас вот тут, вот, смотрите, еще какие-то отряды ходят. Ну чё? Слушай. Давай ты идешь. Здесь враг. Ага, так. Типа гражданский... Немец, полицай. Ну, с этим будет сложнее, блин. Хотя, слушай, нам, может, Санёк, может пригодиться. Бали. А как бы у вас тут так выхлестнуть, конечно же. Санёк, Санёк подожди. Но этого, наверное, метательным надо. Эти вроде немцы они не поворачиваются. Но если я его убью тут, то они, скорее всего, услышат э, звук. Так что надо, наверное, на более дальнем расстоянии как-то выхлестывать. Давай ты здесь обойдешь. Ты вроде за этими... За этой бригадой не должен увидеть. Так. И когда он будет здесь, я, наверное, пину у него нож. Ага, а мне эти могут заболеть, я да? Ну, он чё хотел. И опять основа. Так. Сейчас будет не... немного рискованно. Так. Блять, там чувак ушел. Я надеюсь, эти не отвернутся. Давай в аккурат. Все, ладно. Минус один, это уже заебись Так, ножик под двери. Мне еще Лут. Лут. Давай берем, сохраняюсь. М -м -м, с этими чудом я делать, не знаем пока что. можно конечно попробовать отвлекалку кинуть чисто вот на Сына, этого одного пулеметного урод. ладно давай пока ты крадешься к этому я выберу санька и санек глушанет вот этого давай короче план капкан вот так санек все отлично бери хватай санька хватай вот этого все идите сюда пацаны быстро Приник, пусть санья блять добивай этого немчугу все заебись а -а -а. так полутать а, Отлично, ты скидывай тоже этого жмыха сюда. А с него ничего нельзя взять, да? Не мое это, прятаться. Все, заебись. С этими двумя разобрались. Тихо. Что дальше? Иди пока сюда. Спокойно. К -к -к -к. Нужно провести разведку, посмотреть, что там как... Блять, ты можешь с этой стороны просто обойти, Да видно не было. Так. Ну и трое тут. Это скорее всего запалит. О, смотрите, я тут смотрит сюда, в эту сторону. Значит, с этого начать не получится, да? Если только вот здесь как-то обойти. Блин, а тут целый конвой. Нам в любом случае тут, наверное, придется заваруху а какую-то устраивать. За... не не, не, не... тревогу. Не поднимет ты прячься, главное. Я не знаю, я хочу попробовать этого, может, выхлестнуть для начала. Все, давай бегом. С этой стороны зайду. Спешить нам некуда. Всем пригнуться. Так. Да, наверное, мы его пока он тут стоит из-за кустов, короче. Ножечком он вот так вот метательным. Так, блин, я уже ножик выбрал. Тихо. Как отменить выбор? Блин, не хочет отменить. Ладно, я просто хотел сокониться. Мало Всё, ли что. Дабы бы пулеметный урон. Первый ватик. Все. Дай, пока тебя никто не видит. Хватай, беги, блин. Тактикульно. Ножик, не хватай. Торопимся. Тебе ножик не нужен? Возьми свой а нож. Это мое, да, я не спорю. Так. Угу. Ну, в принципе, этого, когда он тут наверное, стоит, можно. Быстро. Так. Ну, вроде, стрельба не началась. У них там просто типа подозрения были. Осторожно. А сейчас должен? Так, где? Опять по кустам. тут не видит. Ух, рискованно, рискованно, блин. Блять. Ладно, решил бы с этого места забирать, так что. Да, блять, с этой стороны обходи. Ну да, он где-то вот тут становится вне здания видимости вот этого пацана. это там напрягает, где-то вот тут немец стоит и смотрит сюда, но может быть он не досматривает. Если такое предположение. Я не знаю, он из-за этой сережки увидит, нас не увидит. Давай сейф пока, есть такая возможность еще сейчас. Если что, перезагружусь, Моё потом отбегу лето. в назад. Давай, подходи сюда. Так, я пока пепси попью. О, с лимончиком. Блять, а тут он его видит. Сука. Ты куда-нибудь сюда втойдешь сейчас? Это вот зараза, а? Не, надо его отсюда, короче, брать. Значит, тревога поднимется. Значит, из -за этих кустов его достанем. Вот здесь, видите, типа, не знаю, амбар. Подсобка. Пока он тут идет, мы его заберем метательным. Сюда бы пулеметный урон. Лови, гад, положил. Все, четко. Это мне еще пригодится. Точно. Ну, сейф, как бы, в любом случае. Всем пригнуться. Так. Ну, ты же досматриваешь до этого, да? Да, он определенно досматривает, значит. Надо сначала разбираться с ним. Вопрос как? Тут целый отряд ходит. Ага, я понял, он отворачивается. И пока он отворачивается, в этот момент можно, блять, сейчас, конечно, рискую. Это в план не входило. Да, не переживай, все нормально будет. Вот. Давай на дурачка попробуем. Не подведи. Когда же вы закончитесь? Давай быстро. Хватай его. Хватай, беги, блять. Все, чисто на дурачка сделал. Причем вовремя все. Моя верная да. Отлично. Сейф. Дома в принципе, потом полутаем, да, я думаю. С этим что делать? Когда он сюда отходит, если только что. <coughs> Заберусь, короче, в эти пусты поближе. Тоже как-нибудь метательного и Заберу ее сюда оттащу. Осторожно. Пока там эти патрулируют. Не подведи. С этим все. Давай, давай, быстро, блядь, беги нахуй. Все, давай, давай, давай, давай, давай, надо успеть. Все, одного из восьми сделали. Короче, эта я серия, вас. наверное, точно будет чисто этой миссией посвящена. Но другому уже, наверное, не успеем. Так, с этими тремя посложнее будет. Ну, их, наверное, может в последнюю очередь. Ну, я не знаю, ну вот этого заднего можно убрать, конечно же. Но это когда они в эту сторону пойдут. Это свой, там. Так, ты ж в кустах. Или в кустах. Тише шаг. Ну что, заднюю тогда. Выбиваем. Давай быстро его. Уберу его тихо. Отряд не заметил потери бойца. Кстати, странно, что этот не считается тумбоем А это мо ⁇ Это тво ⁇ Отряд не заметил потери бойца. Ну, этих баб, блядь, я не могу одновременно там. Нет, придется, короче, просто перестрелять, походу, вот этих двоих. Блядь, я сейчас рискую. Сейчас они повернутся, блядь, могут за запалить меня. А, не запалили, и, и ладно, как говорится. Ну, я вообще на, наглу... на, на, на наглую рожу сейчас прохожу. Я этого убил так нагло. Кого? Сейчас поднимет тревогу. Не поднимет, подожди. Ну, мне скорее всего тут надо обойти и посмотреть с этой стороны, как их можно там достать, может тоже одного, второго там выплеснуть. Или вот таким же образом. Давай, блядь, ты перелезть, что ли, не можешь? Тебе надо обязательно оббегать но все. Ну, за забором они вроде не видят. Ж не видишь тут? Да, он не видит. Здесь, да. а -а -а. Блин, тут сзади что ли обойти? Вот этого еще там достать. Ну, слушай, да, придется, наверное, в обход идти сначала. Вполне возможно, эта серия может растянуться и на две. Я такой возможности не исключаю. Так. Ну, когда этот вернется, короче. Проскочим. Давай. Угу. Братан, твоя погибель идет. Осторожно. Угу. Так, слушай, а у тут чувак ходит? Давай понаблюдаю сейчас немного. Угу. Этот идет сюда, этот идет туда. Ладно, давай, короче, тогда за этим понаблюдаю. Так, ну он просто тут ходит. А вот это вот, кстати, что тут затесался, что он тут делает. Здесь враг. Да, вижу, блять, что. Хороших людей сюда не, не поставили. Слушай, вот ты вот. Я даже, наверное, метать с тебя не буду, я тебе так, наверное. Сейчас он выйдет из дома. Хотел просто нажать. Я думал, короче, он станет там за углом. А, так, загрузить. Давай, это вот этот вот их. Всем пригнуться. Ну, немного с, мех... с механикой игры, скажем так. Это, блядь, тебя не Чего? То есть они заметили, блять труп? Или что? Осторожно. Ну хорошо, что хотя бы игра это не провалилась. Ну все. <звук> Расслабились. Здесь враг. Дайте другу, блядь, приберу хотя бы до приличия. Чтоб никому тут глаз не мозолил. Так, что с, с вами, блядь, тут делать? Можно, конечно, типа занять огневую позицию. Окружить там. Блядь, я тут всех их сейчас не пристреляю. Мне в любом случае тихоря надо как-то. Типа, и что ты мне показываешь, что полевую кухню, блин. Типа что, она же по идее не должна развиваться блин, там же каша внутри, не знаю, что там, блядь, суп какой-нибудь. Шнапсы, не знаю, если ты Хм Блядь, нелегко. Ну тут опять же надо в наглую, наверное, опять же там обходить с той стороны. И пытаться этого выхлестнуть, который я хотел изначально. У меня просто тут других вариантов сейчас вообще не вижу. Чё? кто там, блять? А там лично гражданский. Я уже подумал, может, кто-то сидит. Дядька нехороший. Не шуметь. Тут, блядь, и не шуми. Уложу. давай давай быстро быстро быстро хватай его блядь, беги Пусты. ну слушай я тоже в наглую его так это мне еще пригодится сюда ух блять так мы ну, сейчас по идее вот этого жмаха только осталось забрать здесь враг Я не знаю, что из этого получится. Мне кажется, мне сейчас Блин, вот это запалят. Блять, хватай. Ну-ка, хватай его. Это каким-то чудом вот этот нас не запалил, который там справа ходит. И получилось все Спасибо, Как, как, как нельзя сказать лучше, скажем так. Блять, ты можешь облутать его? Он не хочет лутать. Лутай, вот блядь. Давай вот этого тащу, я не знаю, в дальние кости, чтобы он не мешался. Так, кого из вас тут можно полутать? Вот этого можно полутать. Следуем плану. <связь> Так, ну тут, тут, конечно, там в одиночку ходит. Это его ошибка. Осторожно. Да и, в принципе, это тут стоит один патрульный. М -м -м. Зря я, наверное, в эти кусты выбежал. И надо сейчас по-хорошему с той стороны здания обходить и вот этого убивать. Да никто тебя не обнаружил, не ври Им показалось Осторожно Давай Осторожно, это я люблю Так, смотрим, думаем Этот пока свалил туда направо Ты же, ты же можешь зайти сюда поближе Можешь сейвануться, короче, в этот момент. блять, а тут же еще охрана конвой ходит, бляха-муха. Что мне с ними делать? Они же сейчас меня увидят. Не, слушай, они где-то в этот момент разворачиваются и идут. Сейчас, подожду, пока тот, тот отвернется. А, видите, он типа смотрит на него. Все, давай, иди отсюда. Супер, ля, тебя не забудут. Давай, давай, блядь, еби его. С этим все. Хватай, беги. Сюда молодого. И что-то можно поудать. Не, лучше бы ты с него пулемет его забрал бы, честно. Больше пользы было бы. Не шуметь. Так, ну, в принципе, сейчас можно с этим разобраться. Вот опять же сейчас, наверное, отбегать, да? За этим вроде как никто не присматривает. Да, давай сейчас... Ну, а как бы это мне сделать? Санёк, тут такое дело. Тут такое дело. И просто падлу тем персонажем отбегать, поэтому... ты поближе просто. Давай будем честными. Я не знаю, у тебя вроде ребенок, блин. Там кабан здоровый. Так что результат мгновенно не гарантирован, но. Ну, тебе придется его того. Ладно. Наверное, дмином, потому что не заметили блять где он спокойно потому что он метать умеет а так малой не умеет метать да и мне кажется что он типа побыстрее должен его как-то уложить если в упоре пофиг как бежим тише шаг да, давай сейф пока, потому что это может внезапно развернуться. Угу. Слушай, а как, блядь? Это мне надо потихоньку прохатываться и через эти кусты идти, блин То есть, выходишь вот так вот, идешь идешь вдоль, чтобы этого забрать. Что вроде как здесь не перепрыгнет. Хотя, не факт. Давай попробую ворота открыть. Осторожно. И в момент, когда этот жемых отворачивается. Так, ну, давай ты слушай, может, так далеко не отходи. Вот здесь как-нибудь так встань. Когда он сейчас отвернется, мы пойдем... Ну-ка, не сейчас. Сейчас. Не обнаружили стой блять не шуми так этот отворачивается я метаю у него нож Давай еще раз сейф давай сейф блин кому говорю давай уходи отсюда сейчас уложу. все сюда на родину Хорош. Моя Тихо. О, еще одна финка. а слушай, Саня, такое дело. Дальше. Нет, давай ты. У тебя вроде нет ножа, да? <фух> да, у тебя определенно нет ножа, и тебе определенно он нужен. Вообще по-хорошему бы лут распределить, потому что я сейчас в основном играют за одного персонажа. Сейчас подожду, пока этот развернется, пойдет. Все, давай сюда, иди. Чуть подраспределим лут. Давай, мужик, все берем? А, пацаны. Слушай, может ему скинуть, Так... Э -э -э. Кто у тебя патроны? Вот эти у тебя патроны, да? Так, на этому отдай. Вот это тоже ему отдай. Тишки там вот эту вот всю херню. Травушки там всякие муравушки, блин. Не нужные. Ну, бухлишка тоже ему давай все отлично распределил давай тогда потику уже занимать огневые позиции потому что ну как бы надо потому что тех двоих допустим я так Субы, не уложу по пулеметную уроду. сюда идешь малой э Хотя бы туда засунуть, не знаю. Это тоже, наверное, сюда. Так, становись сюда. И сейчас будем с этим думать, что делать. Ну, что тут думать? Вот сюда идешь, короче. Когда он отворачивается, нож не выбросаешь и все. Я не знаю, последним, наверное. Ну, блин, хочется их гранатой взорвать, конечно же. Давай, сейф. А, так, сюда. Не подведи. Не подведет, не переживай. Так, и пока тебя. Все конвойные не заболели и си его сюда в кусты. О, успел. Уметь. все Это мое. Слушаю. Не, можно по красоте сделать, типа один пока обходит, выставить их на отдален разно, ну одинаково отдаленное расстояние, типа подходит, чтобы они подошли как-то одновременно. Все, я тут уже хожу, блин, как дома у себя. Давай, ты с этой стороны зайдешь на этого, а второй зайдет на второго. Всем пригнуться. Окей. А Саня, короче, из дома прикрывает. А... Ножи, теперь пожалуйста. Так, ну нож ты бросить не сможешь, да? Ну давай. Э, сейф. Ну что, погнали? Пусть... осторожен. Пусть... Ох, мама, блин. Не роди меня обратно, называется. Пошуметь. Вашу медь. Не торопимся. Не шуметь. Вашу медь. Ладно, план капкан. А какой нахрен план капкан? Их местами сейчас менять надо. Вот тебе, блядь, план капкан единственный. Потому что этого надо метательным забирать, а этого нужно с упором забирать. Просто ножом. Вот какое расстояние надо. Да ебит этого немца, блин. Как-то, блин, столько хп потерял, а не знаю при этом. В ну, а кто вы, блин? Ладно, в госпитале. Высокий боевой дух. базе подлечишься ничего с тобой страшного я не произойдет. Ну что, побежали лутация, не знаю. Тихо. У нас, конечно, там еще пацаны ждут, двое. Или может хреном на них. Короче, пацаны, все, я давайте, я это. Пригодился. Давайте осматривать, что тут есть у нас. Распределим лут. Ты можешь в принципе, взять твою лентовку. Поручите мне что-нибудь. А то у нас человек кинжал. Так, я думаю, если там что-то было бы, оно бы уже подсвечивалось бы. Ну, определенно. Так, ну там я вроде все наверху осмотрел. Ну вот здесь вот что-то ценное лежит. Давай заберем. Вон ящик какой-то. блять. Пацаны, умеешь? Ж... Тут все, один чувак не утащит. А это кража, это все конечно, лежит а кому-то там. А, ну не будем красть. Вот это я не знаю, это кража, не кража. Воденемцы, немцы, полицаи тусовались. Сейчас откроется Блять, вы можете всех ходить, пожалуйста? Слушаю. На самогоноч. Ладно, давай с этими големытами что-нибудь придумаем, можно? Это Бой, кража. Тихо. Это мать его... О, слушай, а я, кажется, вижу вариант, как можно от этих двоих избавиться. На них, походу, бревно можно свалить. Так, держи. Блять, сейчас запалят. Не, не запалят, смотри. Ладно, бегу, сейчас потом, когда они там развернутся. Я особо долго лутаться не буду. Буквально сейчас этих двоих завалю и все. прямом смысле завалю. Отсюда завалю. Тут, конечно, не прям целая гора, но попытка не пытка, да? Нормас. Тихо. О -о -о -о, вот это мне сюда, пожалуйста. Вот это я люблю. Так, кто у нас тут Он самый не красивый? Не выигрывает. Слушай, а давайте все сюда под, подбегут, окей? Хочу быть полезным. А так? Полезный, а так ты вдвойне полезный. А, давай вот эти вот здания еще быстренько осмотрю. Так. Это тоже кто уже считается рисует, для местных. Выигрывает. Ну давай уже рискну. Слушай, мне просто интересно, что вот это вот э, будет делать. Как она. Я понял, типа, она должна была придавить его. Хотя он вроде дальше стоял. Я не помню уже. Неважно. Так, это считается как вещи местных. Да, это считается как вещи местных. Ну все, ребят. Я думаю, считается, эта миссия уже пройдена. А, где наша не пропадала? Это точно, это миссия. Была и не, не из простых. Все, погнали на выход. Красавцы. Давай, завершить задание. Ты не готов, парень. хочешь зарабатывать достижения. Два из пяти. Давай, продолжить. А на этом мы, пожалуй, закончим серию. Вот, с вами был Зазепа. Лайкосик, подписочка. Всех люблю, целую. Всем пока.